Так представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Никита Герасимов трейдер с пятилетним опытом торговли на форексе, форсе, СИМИ. Он основатель школы трейдеров, тренинг, трейдинг. Основатель также инвестиционного клуба. В ходе вебинара мы рассмотрим сегодня ситуацию на всех ликвидных фьючерсах будут даны практические рекомендации по торговле нефтью, едой, золотом и сипом. Нефть интересная вещь, достаточно истеричный инструмент и, к сожалению, к сожалению, по нему не получается выставлять такие минимальные топордеры, как мы привыкли. да. Тем не менее, что касается аналитики, сразу хочу сказать, рассказать небольшой анекдот, чтобы потом не бросали камнями. Аналитика это такой человек, который сегодня говорит, куда цена пойдет, завтра объясняет, почему она не пошла. К сожалению, к сожалению, с точностью предугадать движение того или иного инструмента невозможно, но тем не менее, я вам сейчас расскажу свое видение, как я вижу рынок на данный момент, и надеюсь, кому-нибудь это принесет пользу. Что касается нефти. Смотрите. В первую очередь, хочу обратить на такой индикатор Коммультив Дельт. Непосредственно это терминал АТАС. И... Что мы можем увидеть непосредственно в данном индикаторе? Данный индикатор – это, в принципе, отображение рыночного баланса, состояние дел. И обращаю такое внимание, что у нас по нефти в последнее время наблюдается достаточно интересный момент. Поначалу мы видим… Поначалу видим мы скопление а, зачастую в районе нуля а, баланса и после чего происходит выстрел. К примеру, я же не выстрел, импульс. К примеру, скопление, накопление а, объема, накопление топлива для движения в ту или иную сторону, после чего идет уход в, в ту или иную сторону. К примеру. Накопление, импульс, накопление, импульс, накопление, ну не такой интересный, но тем не менее импульс. С учетом того, что завтра среда и завтра мы получаем свежие статистические данные по Америке, по запасам нефти, допускаю что сейчас как раз таки умные деньги, высокочастотные роботы, маркетмейкеры и прочее, прочее, прочее, сейчас как раз таки могут встать в позу. Ну, поэтому завтра мы можем увидеть э, достаточно интересный импульс что касается куда этот импульс может быть э, давайте подумаем смотрите На данный момент у меня представлены часовки часовой график М60 и мы видим в принципе стабильное движение вниз движемся мы насколько я помню, да, середины апреля следовательно Обращаю внимание, что у нас был 5 мая, 5 мая интересный, хороший тобой. А здесь, вот этим импульсом мы закрывали все, весь интерес в плане лонгов, бай-лимитов, бай и непосредственно собирали все стопы, которые были. Все трейдеры, с которыми я разговаривал, начинали покупки уже вот в эту область. Они считали, что вот здесь непосредственно будет очередной разворот. В принципе, это как раз таки в этой области мы и видим по гистограмме сам протолкованный объем. Он у меня выделен красным цветом, это подс. Смотрите, на что я обращаю внимание. Здесь достаточно большое количество трейдеров ходило на разворот в лонг. Их было действительно много, и мы накапливали здесь порядка двух недель. Очень достаточно большую толпу мы здесь собрали. Вот в эту, в принципе, здесь практически 2 доллара, 200 пунктов собрали и потащили всю, всю эту массу вниз. В принципе, в принципе отсекая попутно реальные деньги. Вот здесь были стопы, вот здесь были все хорошие, сильные, классные вливания в американской сессии И, в принципе, в принципе, вот это движение можно классифицировать как панику. В принципе, панику на рынке, потому э, мы начали э, непосредственно в Европу. Э, нам потребуется порядка двух дней, чтобы в принципе рынок пришел в себя. На данный момент вот эта область, даже не область, но, в принципе 43.80, это та цена э, психологически комфортная. Даже не тоже психологически комфортная. Это так Красная зона, за которую рынок сейчас не готов уйти. И в принципе нет смысла гадать, уйдет он туда или нет. Мы все внутридневные трейдеры, и нам интересен а, момент здесь сейчас и интересен момент назад. Да? То есть где искать а, точки на вход сегодня и завтра. По точкам на вход. Наиболее интересный момент а, это дождаться отката. Есть он, естественно, будет и искать точки на разворот. Потенциальная точка на разворот это вот эта коррекция. В данной области, то есть смотрите, падали, здесь мы рынок остановили. В принципе, по профилю рынка, надеюсь, всем видно, за ценой у меня идет индикатор профиля рынка, мы видим, в принципе, достаточно интересное классное вливание которые остановили все это падение. Первая интересная область на разворот находится порядка по цене 44.20. Единственный момент, до нее нам еще идти порядка 200 пунктов, и это не та цель, которая нам на данный момент интересна. А наиболее интересная цель вот эта зона достаточно а, обширная, но тем не менее у нас есть достаточно сильный проторгованный объем уровень 4555 в принципе у меня есть динамик level он, он совпадает и по 4555 мы можем действительно увидеть а, как минимум флэт, как минимум увидеть дополнительное подтверждение на разворот мы можем увидеть классное вливание кто использует кластерные графики, может увидеть ярко высшенный объем, либо может увидеть по дельте какой-либо перекос. И, надеюсь, в принципе, нам баланс в этом может помочь. Первый мой совет 45-55 присматриваться к рынку, но допуская, что здесь может быть только одна попытка на вход, в принципе. Кольнули и сразу ушли в зависимости от вашей торговой методики если вы торгуете допустим лимитными ордерами я бы посоветовал примерно в этой области выставить лимитный ордер со стопом порядка 15 пунктов больше не имеет смысла выставлять потому что если данный уровень удержит если он действительно отработается то мы можем увидеть уход цены наверх и в принципе в течение одной торговой сессии можем закрыть сделку как минимум 3 к 1 то есть порядка 450 и с одним контрактом долларов мы можем с этой сделки сработать если говорить среднесрочно то самая интересная цель это вот этот динамический уровень это непосредственно тот под даже не, он не один. А, вот эта область между динамическим подсом и а, вот этой большой проторгованной областью, это, а, скажем так, итогов, итоговая цель, которую, в принципе, можно видеть а, в ближайшие 7 торговых дней. Примерно так. Может быть даже 5. А, находится 48.75. 49.15. То есть как раз 40 пунктов вот в этой области мы можем увидеть как веб, так и а, какое-то коррекционное движение. Опять же таки, опять же таки, а, вход в лонг лимитом вот в этой области, он будет иметь определенную долю риска, потому, потому что общая тенденция у нас сейчас нисходящая. То есть есть определенная, а, определенная паника на рынке, она связана с предстоящим... А, с предстоящим саммитом Вене, 24-25 мая, это саммит ОПЕК, где будет решаться продолжать или не продолжать меры по регулированию, по снижению темпа добычи нефти. По предварительному, по, по, <coughs> по предварительному анализу информации с вероятностью 70, 75% данные меры будут продлены, потому что в принципе ОПЕК себя в определенную в определенную ловушку загнала, и в, в принципе в принципе есть сейчас они не пойдут на этот шаг и не позволят участникам рынка не входящая страна ОПЕК захватить небольшую часть доли, и то в принципе цены на нефть я думаю, достаточно быстро могут упасть. Многие прогнозируют цены 39 и 35. Не, не могу судить, насколько это разумительная информация, но тем не, менее, тем не менее, такой вариант может быть. Поэтому определенная истерия будет сохраняться до 24-25 мая. И думаю, только после этого мы можем увидеть либо разворот тренда, либо усиление тренда. До тех пор вполне, вполне мы можем ходить в каком-то боковике и для среднесрочных трейдеров он будет незначительным, для внутренних трейдеров я думаю вполне можно будет сработать как минимум как минимум думаю шаг цены будет порядка 100-150 пунктов что касается нефти наиболее Логичный предполагаемый вариант, цена корректируется вот в эту область. Непосредственно в данной области мы ищем точку на вход и заходим в покупку. Если прибегнуть к небольшой, скажем так, к небольшой хитрости а с технического анализа и взять уровень Fibonacci, как подтверждение в этой же области мы можем видеть 50%. Опять же таки, опять же таки, к уровню Fibonacci стоит относиться достаточно скептически. И лучше использовать их, если есть дополнительное подтверждение. То есть в данном случае у нас POTS, в данном случае у нас динамический левел. В принципе, если мы перейдем на кластерный график, здесь же будет у нас интересное, я думаю, достаточно сильное кластерное вливание. Если не переходить, то в принципе кластер, кластер Search. Индикатор кластер-стежища показывает, что примерно в этой области, но до этого у нас были кластерные вливания по бедам и по АСХам, и, в принципе, в принципе, они уже отрабатывались. Как пример. Обращаю внимание вот на эту область. У нас были по 25 три тысячи кластерные вливания и по бедам, и по аскам. В принципе, мы отработали эту зону. Мы отработали эту область раз, скорректировались, прошли ее насквозь, два скорректировались, три скорректировались, четыре. В принципе, вот эти области, они работают зачастую как э, уровни поддержки и сопротивления. Поэтому э, у кого есть возможность, я бы посоветовал вам изучить э, данный индикатор. Я думаю, он как минимум как инструмент аналитики может вам достаточно Помочь. Подводя итог по поводу нефти, ждем коррекцию в эту область, после чего ждем коррекцию в эту область. Цены на покупку 45-55, 45, .55, 45 .35. Стоп от каждого из уровней. Порядка 15, но ну, я думаю, самый максимум 20 пунктов. Потенциальная цель внутри дня. Если мы говорим о внутридневной торговле, это 46.25. 46.45. Если у кого-то есть счета на Форексе, либо на бирже, то как минимум, я думаю, стоит держать первая цель 48.20. Вторая цель порядка 49. Дальше уже в принципе... А все может переиграться вопрос по нефти ну вот мы немножко сумбуру начали вопрос по нефти есть так. то что хай понижается не считается до да линии тренда восходящего безусловно да у нас есть <coughs> нисходящий тренд в принципе давайте на него посмотрим тренд у нас безусловно нисходящий сейчас удалю. в принципе вот таким образом он выглядит и да, безусловно, у нас вот этот восходящий тренд, он сломлен. Но тем не менее, тем не менее, есть, э, во-первых, во э, такой понятие, как коррекция, она в принципе может быть как минимум 1-2 э, дня, мы можем это вполне увидеть. Опять же таки, для внутреннего трейдера, которым я являюсь, вот это движение, в принципе, в принципе, дает надежду увидеть, что безусловно мы можем э скорректироваться вот в эту область. Вот в эту область, где мы в принципе, в принципе накапливали э сделки, собирали всех, кто заходит в лонг и уводили их вниз. Поэтому я считаю, что есть вероятность, что в эту область мы можем сходить. Что касается нисходящего движения, а в принципе тоже может быть. Сейчас давайте посмотрим. Если все же, если все же, мою область не удержат. Да? И пойдут дальше вниз. Выглядеть это будет следующим образом. Уход вниз. Для этого нам необходимо пробить вот эту область. Думаю, вполне допускаю, что мы можем скорректироваться вот от этого лая к этой же области к этому же подсол и дальше мы можем увидеть движение вот к этой области и в принципе в принципе прогнозирует что-то далее дело думаю не благоразумное поэтому если, если движение идет вниз то примерная формация я, я считаю будет выглядеть вот таким образом. Если если данная область все же удержит цену, то как минимум, то как минимум мы можем увидеть движение. Опять же, ты прекрасно понимаешь, что 50 на 50 и каких-то точных данных сложно назвать. В связи с чем? В связи с чем? Мое мнение все будет решать вот эта область. Как здесь цена себя поведет, как здесь поведут себя участники рынка. В принципе, так и будет. Опять же таки, завтра мы можем увидеть какие-то интересные данные, которые в цену по нефти не были заложены, и рынок может сделать ход конем. Лично я, лично я буду искать движение вот отсюда. И буду искать покупки по нефти. Вопросов, в принципе, нет. Ок. Okay. По поводу СНТ-500. В принципе, по поводу СНП 500, пока мы обсуждали нефть, произошло как раз-таки то, что я и хотел вам поведать. Мы неоднократно отбивались от уровня 2000, 2400. Достаточно сильный уровень сопротивления и с первой попытки, даже не с первой, тут уже идет вторая. С второй попытки, мне кажется, его мы не пробьем. Обращаю ваше внимание, что у нас есть область. Вот у нас есть область, где мы в принципе достаточно долго накапливали а, свои позиции. То есть у нас был импульс. Дальше мы особо никуда не откатили. В принципе, мы флотили а, вот, вот в этом участке, сколько у нас тут? Порядка 10-15 пунктов. Отрабатывали всевозможные уровни и поддержки, и сопротивления. И сейчас мы, в принципе, видим уже <смех> попытки видим попытки пробить эту область. По поводу, по поводу данного флета. Цена 90, цена 91 на данный момент выступает как уровень поддержки в принципе в принципе, у нас был уже ретест у нас был ретест и непосредственно 2 400 мое мнение что стоит ждать сегодня и что стоит ждать завтра первый момент у нас есть здесь динамический уровень это сам проторгованный объем в принципе тут есть как минимум три варианта возможности пробития данного уровня сопротивления первый уход от динамического уровня Цена 90, на данный момент 94,75. Второй от верхней границы данного флета порядка, порядка 90-91. Третий вариант это а, а, уход цены непосредственно к середине флета, где у нас достаточно сильно проторгована цена. У нас здесь есть а, динамический под. У нас есть в принципе а, под контракта. Это цена порядка 85-86. Поэтому, если, если, <связать> если мы говорим о непосредственном прорыве данного уровня, мы корректируемся и уходим наверх. Уход сразу, в принципе, я думаю, невозможен, потому что это, во-первых, исторический максимум, а во-вторых, слишком долго мы к нему шли, если я правильно помню мы начали движение с ноября 2016 года после избрания президента трампа и в принципе особых коррекций не было не считая апрельской в связи с чем? в связи с чем я думаю 2400 мы сможем пробить и еще в принципе, в принципе некоторые аналитики говорили что 2500 мы можем увидеть потому что Считают люди, что пузырь надувается американский и индекс будет расти. Вот. Из теории загору считают, что мы можем увидеть 2500, в экстренной ситуации даже 2600, а дальше падение вниз. В данный момент комментировать особо не буду, потому что это из, из разряда байек. Тем не менее, тренд у нас стабильный, коррекция была. В принципе, ничто не мешает попробовать данную цену, данный ценовой уровень, данный уровень сопротивления пробить. Опять же таки, в пятницу нас, ждет, нас ждут новости по Америке, вполне допускаю, что это будет дополнительным катализатором, после чего цена может устремиться. Опять-таки довериться к техническому анализу порядка 2415-2420. Один момент. Напоминаю, что по индексу S&P500 мы находимся на исторических максимумах и неизвестно, какая истерия может произойти у толпы и как быстро мы можем пойти. И в принципе, в принципе, маркетмейкеры вполне могут устроить вынос. Вот, в виде таких ш... Ш... достаточно длинных шпилей, чтобы снять стопы и уже потом пойти дальше. А, поэтому допуская, допуская, что многие будут искать покупки как раз таки от верхней границы флета, но тем не менее цена может спуститься вот сюда, к середине флета и только потом уйти наверх. Тезисно на по ценам. 95-96. 91, 92, 85, 86. Первая цель 2400, вторая цель 2405, третья цель э, 2415, четвертая цель 2420. Э, в принципе, в принципе, пятницу, либо во вторник, если все пойдет так, как э, я вижу, так, как я прогнозирую, вполне возможно, что в понедельник, во вторник мы можем увидеть Взятие данного пробежа. Похолы непосредственно S&P 500. Есть ли какие-либо вопросы? Вопросов нет. Также. Для анализа, если, если у вас есть возможность использовать range графики в частности, range XV график советую использовать. На них крайне хорошо видно, как непосредственно экстремуму, благодаря которому мы можем более точно определять уровни поддержки и сопротивления, так и, в принципе, видны интересные потенциальные точки разворота. В принципе, в принципе. Одну секунду. Вот график. Вот график минутный, точнее М60. А вот график СНП500. Мы здесь видим, как достаточно важные уровни поддержки сопротивления, так и промежуточная. Настройка по рейндж-графику для анализа 4 либо 12. Для торговли, если вы будете использовать, то совет использовать 2. Что касается той информации, которую я вам хотел сказать. В принципе, как раз таки вот это. область. Она была а, интересна как а, область сопротивления. И в принципе, в принципе а, мы как раз таки видим здесь как кластерное вливание. А, так, к сожалению, здесь исчез. Но здесь был у нас Big Print. А, так что допуская, что здесь часть позиции была прикрыта. А, как раз таки мы видим сейчас намечающуюся коррекцию, которая в принципе возможно вот к этим уровням. И дальше мы увидим разворот. Опять же таки поживем видим. Что касается иены. По йене, как и по нефти мы видим достаточно продолжительную с середины, с середины апреля нисходящую тенденцию. Прогнозировать какой-то рост достаточно сложно и допускаю что возможно лишь точно такое же коррекционное движение как и по нефти но если мы говорим непосредственно о коррекционном движении то в отличие от нефти здесь есть достаточно две достаточно интересные области но для начала о развороте потенциала коррекционном если мы заглянем через месяц на март мы видим потенциальную цель, куда движется у нас цена. В принципе, позволился заранее ее отметил, это у нас вот эта область. Вот эта область, где у нас происходило накопление объема и произошел, произошел достаточно сильный, хороший импульс. Как раз таки 15 марта, насколько помню, у нас меняли процентную ставку по Америке и накопление как минимум 3-4 дней позволило умным деньгам как раз и заработать. По поводу потенциальной цели. По поводу потенциальной цели. Вот этот флэт. Опять же, какова есть возможность использовать профиль рынка, советую использовать его как можно чаще и использовать его не на флайте, а в первую очередь, точнее не на импульс, а в первую очередь на флэте. Потому что именно в этих областях идет накопление объема, идет непосредственно, скажем так, схватка пылков и медведей, и те максимально проторгованные уровни, которые есть, они будут защищаться. Если говорить по целям. На данный момент, допускаю что цена идет к области 8.7500, допуская, что в этой области мы можем увидеть скопление как кластерных валиваний, так и в принципе флэпа. В ближайшее время, при неизменных прочих данных, мы ну, можем увидеть лэп между уровнями 88, 170, 87, 550. Опять же таки, что касается внутридневной торговли, я бы искал покупки вот от этого. После опять же таки, опять же таки, вход достаточно рисковый, вход против шерсти, но тем не менее он может окупиться с слегка. Потенциал движения. Если мы говорим о внутри дневном движении, это при покупке от цены 87 это 88-170 порядка 600, 610 тиков. А вторая цель это 88 430 450. И непосредственно. Третья цель в принципе это у нас LPS, который у нас уже был протестен, и от него мы ушли. Это 88 665, примерно такую коррекцию мы можем ожидать, опять же, -таки, опять же таки напоминаю, что Данный вход, как и по нефти, это вход против тренда и не советую использовать большие стопы. С учетом вашего риск менеджмента советую использовать не более 20 тиков по нефти и 20 пунктов, это получается у нас 80 тиков по непосредственно иене. Если область окажется достаточно сильной, она удержит цену и мы можем увидеть разворот. Что касается интересных моментов. Первый интересный момент, обращая вот на эту область, здесь было достаточно большое количество контрактов проторговано, но тем не менее мы прошли э -э, эту область не занять. Допуская, что все вот это движение, оно было под такой небольшой эйфорией э, за счет поднятия процентной ставки. И сейчас мы можем ну, увидеть, в принципе, да, не то что видеть, мы уже видим такой отразляющий эффект. И как раз таки вот эта область, 8, цена 88, 170, 180, она может сыграть в противоположную сторону, как область сопротивления. В любом случае, в любом случае, потенциальная коррекция есть, стоит пробовать. Если же мы говорим о входе по тренду, если же мы говорим э, непосредственно о, о том, чтобы дождаться окончания коррекции, зайти по тренду, опять же, -таки, те же самые уровни стоит рассматривать как для шарта. То есть, если вы не собираетесь э, покупать, то наиболее наиболее безопасной областью, где стоит искать начинать поко... продажи, это 88 660. Что касается таких грандиозных целей, допускаю, допуская, что мы можем Гена может вернуться к, ц... к цене 90 тысяч. В данном случае это вот эта область, где мы в принципе достаточно долго флетили, где были, которая данная область опять же таки выступала как поддержкой, так и сопротивлением. И в принципе, в принципе, допускаю, что иена. Не могу сказать, что в ближайшем будущем, но тем не менее сюда может вернуться. Если же говорить о внутренних торговле, в первую очередь. По поводу, по поводу вот эта область, которую я не Принципы, а, те, те депозиты, бонус, которые позволяют торговать. Код понятный <свят> слом, слом. Не ты причем? микрофон. Mm -hmm. Спасибо. А те депозиты, которые позволяют торговать с большим стоп-лоссом, я бы советовал искать безопасные продажи вот отсюда, вот с этой области. И прятать стоп вот за этот объем. То есть, стоп где-то на 89. Стоп достаточно длинный. 390 типов. 78 пунктов. Это не могу сказать, что адекватный стоп. Но, но если цена все же пойдет то в принципе данный стоп как минимум может окупиться. Я думаю, до конца мая порядка. Ну, 3 к одному Это у нас. Порядка 87. Вопрос по иене. Еще один бесплатный ответ. Окей. Вопрос по иене. Есть ли э, какие-то... Замечания, предложения, э -э, все ли понятно, поднят. Okay. А Что касается золота, э -э, что касается инструмента валюты убежища. Э -э, здесь э -э, в принципе Инструмент, я думаю, все знают, достаточно сильно коррелирует с иеной. Порядка 90%. Все движения практически повторяются. Единственная разница именно в длине в ходе движения. Как и по непосредственной иене, потенциальный разворот может быть, но непосредственно ниже. Потенциальная область разворота, где мы можем видеть разворот цены, это у нас 12.05, 12.07. Наиболее проторгованный уровень вот этого, вот этого плата, откуда мы пошли наверх, это 12.06.6. А, Следующий, допускаю, что цена может у нас а, на по инерции спуститься вниз. После, чего, после чего мы можем увидеть, как а, резкий разворот при, а, достаточно, <coughs> при достаточно больших пластных пиваниях. Также можем увидеть и небольшой флот. Дальше. Дальше разворот и а, коррекция. Первая цель а, коррекции. Это у нас а, вот данный проторгованный. 12, 28 в, принципе, в принципе, область достаточно обширная, достаточно хорошо поторгованная, и на инстаграме, на э, данном контракте, мы видим, что э, область достаточно сильная и мощная, и ее могут удержать. В с чем, э, для, для тех, кто может позволить себе рискнуть, я бы посоветовал искать покупки вот в данной области с целью с целью не могу сказать что это внутридневная цель а порядка 23 23 долларов допуская что в течение 1-2 дней мы как раз таки сходим к этому движению Допуская, что один день может э, нам потребуется на непосредственно разворот, э, вполне, вполне мы можем развернуться как раз таки в пятницу, и понедельник, в вторник, э, среду, на следующем неделе мы можем видеть вот эту цену, вот, э, э, точнее цену вот в этой области. Э, дальнейший рост, я думаю... Вряд ли возможно, потому что здесь достаточно хорошо цены протраговали. Здесь учтены интересы многих участников рынка. Я сильно сомневаюсь, что они позволят цене достаточно высоко уйти наверх, чтобы ввести себя в минус. В связи с чем, полагая, что выше, выше данного паца цена может не уйти самый край это вот этот хай вот эта попытка выйти из по цене это 376 а, порядка 9 долларов даже практически 10 долларов у нас а, идет возможный стоп поэтому для внутридневных для внутридневных трейдов я бы стоит стоп стоит в принципе допустимо с учетом их риск-менеджмента поставить он поставить не более трех долларов в принципе да в принципе хватит с целью при коррекции, вот с этой цели вот с этой вот цели вот этот вот сегодняшнего дня цена семнадцать восемь восемнадцать порядка 10 долларов если есть возможность а, торговать внутренней а, недели, в принципе переносить позиции я бы посадил искать а, продажи Это из этой области в принципе начиная с цены 12.28 а, и с целью ну как минимум 12 а, круглые число возможно будет с сильным сопротивлением точнее, с сильной поддержкой а так основные цели по продаже 12 11 97 11 90 Как-то все валится резко, но, опять же таки, есть определенные причины, есть такое выражение, что цена учитывает все, учитывает все риски, опять же таки. Давайте вспомним, кто двигает цену. Цену двигают те же самые крупные институты, которые могут и как минимум, имеют такую возможность влиять на политическую установку в той или иной стране, которая знает, к сожалению, чуть больше, чем мы, поэтому допускаю, допускаю, что то, что сейчас происходит, как раз таки это учет всех возможных рисков всего того негатива, который происходит как раз таки в нашем мире. Возможно, возможно это просто заброс ненужных активов и крупные участники просто пересмотрели свою торговую стратегию и через какое-то время все может нормализоваться. Если же нет, вполне допускаю, что у нас ждет что-то экстренное. Опять же таки живем в 21 веке и если мы говорим про золото как в инструмент Убежище. не могу сказать что он работает точно так же как работал в 20 веке сейчас как мне кажется есть активы которые э, доходностью и э, но не сильно меньше стабильность если же мы говорим про ту же нефть э, допускаю что нефть э, она может со временем уйти в прошлое и поэтому в принципе те же нефтяные гиганты Америки сейчас активно начинают вкладываться в возобновляемые источники энергии, да? поэтому вот и результат. В принципе, прогнозировать, как будет оно в будущем, дело неблагодарное, и тут уже можно фантазировать много. Тем не менее, главное, чтобы каждый инструмент был достаточно глотильным был достаточно прогнозируем хотя бы внутренние. Хотя бы ну, а до этого, в принципе, нам позволит искать интересные участки, точки на вход и, в принципе, дает возможность нам заработать. Один момент по золоту. Хочу обратить внимание вот на этот бигпринт. В в принципе... В принципе я натянул здесь уровень фидоначи и 50 процентов у нас в принципе соотносится с серединой данного бигпринта бигпринт это достаточно крупная в данном случае покупка на 806 контрактов. А в связи с чем в связи с чем Цена 12.23 вполне может выступать достаточно сильным сопротивлением. В связи с чем откуда бы цена не пошла, советую обращать внимание на эту область. Опять же, как вы видите, Fibonacci дотянул до этой области, поэтому определенная скажем так, доля погрешности есть. Тем не менее, тем не менее, мое мнение, что мы увидим. Продолжение движения к 12.06. Коррекцию. И тут я бы добавил еще одну зону. 12.18, 12.23. Так, секунду. И непосредственно 12.28. В принципе, я закончил. Прошу прощения за небольшой сумбур. Совсем забыл многих поздравить. С праздником, с годовщиной Великой Победы, то могу посоветовать. Не забывайте уроки прошлого, учиться в том числе и на своих ошибках и надеюсь, что рынок будет к вам благосклонен.